Бросает это дело, Steel маркетинг это бесперспективно, мы это уже проходили. Это мошенническая схема, это надо быть первым. Это компания, зарабатывает только тот, кто ее организовал, или тот, кто там что-то, в общем, какие-то истории еще. Поэтому советы, которые мы часто получаем от тех людей, которые в нашей жизни ничего не решают, иногда совершенно не полезны. Меня зовут Зайцев Алексей, Я в этом направлении двигаюсь уже 20 лет и совершенно не теоретик и сегодня в этом ролике мы поговорим о том как советы могут поменять нашу жизнь не к лучшему Итак, есть люди которые в нашей жизни совершенно ничего не решают и если мы бросим этот бизнес например перестанем этим заниматься перестанем строить сеть в нормальной компании не начнем зарабатывать то очень часто те кто нам дают советы они же нам не предлагают альтернативную работу, карьеру, бизнес, они нам не предлагают денег для того, чтобы мы их просто освоили, да, они просто нам раздают советы, поэтому, наверное, советы – это не самое перспективное, к чему стоит прислушиваться. Советы – самый дешевый товар, потому что это мнение человека, и, безусловно, оно на чем-то может быть основано, на слухах, на опыте человека, на его негативном, опыте его близких, ну, в общем, разные истории могут быть, при которых люди которые нас окружают, дают нам совершенно разные и не ведущие к какому-то нашему развитию рекомендации. И тут важный момент а, – учитывать две вещи. Первое. Готовы ли они нам сделать альтернативное предложение? Если нет, то тогда, может быть, и не стоит их слушать. А бывает ситуация, когда мы зависим от тех людей финансово, которые нам дают советы. Это мужья, родители. Возможно, это люди, у которых есть бизнес, и в котором мы участвуем. И там какие-то семейные есть истории и перспективы в деле. Но... Тут важный момент вот в чем, что даже если нас э, финансово там спонсируют на образование, на какие-то еще вещи, надо учитывать, что, возможно, вы нашли то самое дело, в котором вы сделаете себе карьеру. Возможно, это то самое дело, в котором вы создадите себя как личность, создадите свой собственный бизнес, приобретете потрясающие навыки, получите обучение, которого вы внутри э, семейного дела можете не получить. Почти 100%. То есть настолько глубокого образования, как в своем бизнесе, вы не получите нигде. Институт – это самый как бы самый реальный институт – это бизнес. Поэтому э, оговорите эту историю с э, людьми, от которых вы зависите. Проговорите, что я хочу это сделать для того, чтобы приобрести шикарные навыки, переговоров, получить отказы. И делать это не внутри, потому что мы можем там, с тобой не договориться, а... В другом бизнесе, да, и здесь у нас будет меньше конфликтов, просто позволь мне этим заниматься. И а, когда вы как бы, выходите в другой вид деятельности, вы получите, может быть, первое время меньше денег, но вы получите гораздо больше шикарного опыта, который может быть применим потом и в семейном бизнесе. Это очень важный момент. Вы попробуйте это проговорить, потому что сетевой маркетинг в нормальной компании дает вам потрясающие навыки для того, чтобы развиваться, для того, чтобы вы как личность могли научиться собирать свою команду, эффективно тратить свое время, а не просто его, им разбрасываться, да? не просто тратить деньги, а их более эффективно использовать. Итак, есть э, разные мнения по поводу того, как стоит э, вести себя с близкими. Безусловно, близкие – это люди, которые за нас переживают и которые нам хотят добра. Э, и э, у меня, кстати, выйдет ролик о том, как взаимодействовать с близкими, когда… Но ну, есть недопонимание. Когда, как разговаривать, о чем? Э, ну, не, не тексты, безусловно, а мысли, которые стоит донести. Посмотрите подробно мое видео на тему взаимодействия с близкими. А сейчас я хочу поделиться с вами основными идеями. Да? То есть первое. Не прислушивайтесь к людям, которые ничего не добились. Потому что их мнение вообще для вас мало важно. Они не будут вас финансировать, спонсировать и не будут отвечать за ваше будущее. Это люди, которые просто дают вам советы, очень часто неположительные. Прислушивайтесь скорее к себе. Если вам понравилось это видео, поделитесь им со знакомыми. Если будет интересно выйти на мои контакты, под видео есть такая возможность. Я буду рад, если вы будете регулярно на моем канале смотреть полезные материалы. И буду рад чем-то вас заряжать. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.